Всем привет, дорогие друзья. Почему не пока? Амила, как вылетел? Микс. Сегодня будем играть мини-геймс, блиц. блиц. Давай, давай, давай играть. Алис, Тедди, Данил, Лука, Туз, пиши, ждите. Еще тише говори. Я захожу ну, и меня вылетает. Понятно. Начнем. Я в серии буду молчать в большей части, поэтому Слушайте этих. Всё, давайте. Как они бомбят. Корону сними. Корону сними. О, опять это. А любимая, корону она, сними. сними. Все. Главное задание. Можно... Главное задание. Это, это мой любимый. Мне кажется. Вы любимый вас Не, Мне кажется, всё-таки это мой любимый. Ну. Да, да, да. А, люблю... а вот тут вот, я уже а тоже а не перепутала. У меня сейчас... У меня всегда так. А, где, где, где, где, где, где, где Девушка, земля. Вот и за... что, Джо Гуин. Мне показалось, я это пал. Я надеялся. Ага, не дождешься. Пал, легкая. Так у него четыре. День. Да, у него четыре. День. Я, думал, я, я надеюсь, ты упадешь. Кто это хочет рек... интересный факт, я это да, yeah. yeah. <laughs> <п> <с в> Серый. А, да. Это год. Мне вырисовал Ну да, они немного похожи. Где Я их пять забыл. Я хотел в пять выключить. Тряп. Ой, О -о -о. жестко. Здесь отбегаем. Будем топить костю. Пу девушка вишня, там, там. <звук> девушка, здесь. <-визня. звук> Пока никто <Девушка> не <звук> замечает. Айо, моё! Я девушка вишня. Это, Это нечестно, <звук> я не позволю. Девушка огонь с маммой. Да, люди, давайте без этого. Реально, это так читерство. Давайте без этого. Давай без этого. Это не читерство, реально. Если это есть на карте, то вряд ли это читерство. Да. Пробил меня. Автопрыжок меня убил. Там, там. Пожалуйста, да, объединитесь, Вы против, давай, Тэдди, wow. какого Даню? Ты Даню и сам соло там растащишь. Кость, ты топи. Кость, ты топи. Кость. Давай, Тэдди. тэдди ты давай, я тебя не не держу. Забив, забив, давай, держу. Забив-забив. Давай, давай. Тэдди. Ну, кажется, ты? Пив-забив не выделал. О, укаживай. Ладно. Ну, может, а, вот эта игра. Только... О. У меня Sky Это еще хуже. Sky Wars. Это, на самом деле, я тут Росика даже выйду. Выигр... То что yeah. все, все, ничего не увидел. А, ну так как ты пишет Олег-гнушчик. Нет, я выиграл все, вообще все попал. так. Гиваги <связывая> вы знали, потому что ходит Гиваги Варишка. Да, офигеть. Я не знаю. Он вас всех обограл. Блин, <связывая> офигеть, я в шоке, честно. Я бы не обошел. Да нету веры, ты в шоке. Да в шоке. Да не в, шоке? в полном шоке. Давай. Вау, секретные штавчики, надо давать. Люди, вы курсы? Тедди, ты в курсе, он на центре был. Тедди, зачем ты на меня? Знаешь, я хоть типа. А теперь уже Олега давать. И теперь забив Олега. Олег Аркадьевич, земля тебя похабнее, коллег. Земля тебе похуй. Ну все, Тедди, Тедди, вот если бы ты сразу пошел. Ты бы О, а, это, вот это, это моя любимая игра. Не моя Здесь а, я вот... не помню, я уже забыл, что это же игра. А, это да. За... а это... да. Люди, вы дадите, кости, забит, выиграть? Кости. Вы дадите Олег, кости выиграть? Люди, я понимаю, выиграть. Кости да, нет, в забив. очередь. Олег на Костя назоби, на назови. Старайтесь кости толкать. понимаете, у него корону. Не король. зря, король Фрумикс. Вы читали мое описание? Нет. Посмотри. Я король. Вау, вау, забей, жесткий, забей, жесткий, забей. Если вам не нравится, король, выберите забей, другой забей. мир. Какой тут вау. жесткий забей. Да Само вы жесткий. что, сейчас Олег выиграет? Нет. Сейчас выиграет. Вот Сейчас именно! Решает, Лучше Костя Олег судьба. выиграет, чем Костя! И решилась да, судьба. Но я про то, что крал его 3. Да, я про то, что... Так, Вторая попытка на лицо. утопить Костю. Постараюсь Агрессия попросить. налицо, мы всё вернем. Нет, попытка утопить Костю Х2. Так, У. Олег и... опять на Забиве идет. и идёт. Девушка видит. Даня, не да, да, да, да, да, да, утопили, да, да, да, да, да, да, да, да, да, И бедный Даня умирает, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Тебе И что, я от нового выигрыша нашего? <соединяющие> Кто меня Тедди Почти меня куш? даже не видел. И Тедди побежал. Пошел. Теди, да? Не почему ты это <соединяющие> <соединяющие> Тедди выиграл. меня обидел. Все, Тедди, теперь я тебя обидел. Это ужасно. Нет, это легкая игра. Это не Тентаран. Это не Тентаран. Ты что? что это? Это надо вставать на чём... Это на... надо, вот Костя Летом. выиграл уже. Понятный ну, ну, день ходил. У меня она да, зато упала. Но извините то, что... Так, это шо? Ой, а, это моя это... любимая игра. Стойте на улице. Стойте под что я деревом. Да, стойте под деревом. Стойте под деревом. Да, не сразу вот эти тратят. Вы зачем а, сразу их тратите? Они. Я вообще не знаю. О, пожалуйста, великие боги дождя. Пускай пойдет дождь. Все, я понял. Девушка, Вишня. Вау. Пожалуйста. где Костя? Костя. Костя, я не знаю. Пусть и четыре. Церковь. Какой Нет. Жду, когда ну, девушка. Не, девушка я когда вы... Я не виновата. Хотя нет, я завинована за девушка. Разращенная. Не понял. <связывается> ну, он четыре смысла, там он вис. Ну, вот именно... Он в придоме не Он вышел за карту, люди. Брюк. Нет. О, я да. нашел его, кстати. Ой, да. Нет. Какой ты? Как я выиграл? У нас хотя бы толик по одному балу. Да, у мы есть. хотя бы не даем выиграть соло в сухую. Как прошлый а, день. Да. Да. О, это. Ладно, главное не нажимать нет, на пробел, а, да, а то да, вы взорветесь. Да, ты просто. На шифт может быть вы взорвёте... На шифт, да, на шифт пробел для меня это тоже. Значит, ты балбес или как райд? Девушка вишня. А ты что на меня агрессируешь? Не агрессируй на меня. И девушка вишня. Мне еще в агрессии не видел, хотя видел. Я видел не один раз. Да нет, ты меня видел не в полный. Полный еще больше, чем полный. Нет. Да. Я в по полной агрессии никто не видел. Я только одно понимаю, что. Агрессивный. Всегда агрессивно. Из ты должен такой? Блин, а. Блин опять Костя выиграл. Вы что понимаете, ну, что все это время Дани не собиралась. этих? Ну, да, он а, не знает, что да, я... их надо бить. Дроп отдать. Так неудача нам не приди, а Костя не приди, потому что он всегда без своей неудачи, он нас бьет и убивает. Так сойди. Собирайся. Мы и блести всеми. Ну, все прочистим. Буду сходить с Костей. Девушка... Ой, ой Да я не могу! Меня бесит эта игра! О, Лука, привет! Обожаю эту игру! А, это, а знаете, кто ну, типа Знаете, кто создатель этой игры? Нет! Девушка-вишня создатель этой игры. Даня, разорви Костю, как ты сигрел. не разница На Даню, на Даню. На Костю, на Костю. Ты иди. Нет, что ли. Не, я даже не учись двигаться. сами Нет, я думала, пересинула. любимая игра. Давай все мне. Люди, вы дадите кости выиграть снова? Нет, а. конечно. Тедди собрал. Молодец, ты красавчик. Тедди, теперь поддержал и, знаешь, говорится, надо и честь. Надо. Надо <свист> подержал, <свист> надо ещё знать. Олег. Давай, Даня. Да, да, Привет, пупсик. Спасибо. Ну ладно, до свидания. Да, какой кость на время? Э, да. э, кости. Да, Разовлюсь. Он жопа, он реально вонючая, жопа, он задница. А еще 5 раундов. Я знаю, теперь я, короче, вот так вот. Ну, что ты? У меня не ходи на меня, пупсик. У Кости 4. У Кости 4, Тедди, фу, пошел вон отсюда. Я ещё радую тот факт, что ты не умеет. иди как собаки сутулые хопа дарби это тиммерство все тиммерство нет тебя алекс справляйся у котя бочка почему у тебя да я знаю ты прикинь ты мне половину всех ну да, я чуть бабу -чуть по поехал чуть-чуть нормально по поехал это что а, а, это, это, да, это, да, это, это вы забить. должны купаться в воде. Купаться в воде а. Это полностью не строится. Ни в коем случае... Не... Ой, ни в коем забить. случае... Не... Ты иди, давай... Да ты иди... Какой да молодец, Ты ты же моя кошка. О, забий, забий. На самом деле сейчас здание долезет. Это будет смешно. Нет, какое здание. Даня, ты мог, да, выиграть. Да, да, мог выиграть, Даня, если бы ты, я... если бы ты мог паркурить, ты бы выиграл, опять топить. Я вообще не знаю, что надо делать, я просто стрелся куда. подорвала. Да, Даня, да, про... да, Даня просто живёт. Так, залив. О, Олега -то топил. Олег... Все ясно. Олег же бедного Олега. Да, Олег... Да, да, да, да, да, да. Олег плывет на лодочке и умирает, трагично умирает. У Костя? А почему Костя такой приставят? Случайно? Да, наверное, судьба. Просто Костя бежит как с... Ну что ты, явно я вижу, что ты... забив ты, иди ты, забив. И да, иди. Топейте его! Топейте его! Топейте, его. И он всех... Нет, нет, нет. Да, я хочу... Сейчас, стоп, подождите. Бедный, Даня. Тут, я не бедный, я богат, знаешь? привет. Привет, за да нужный волосы пить. И Он тут ты разумный. Ты просто нечек, пожалуйста. Что за тимер я не понял? Потому что ты слишком снимешь, нет? Утопи его, ты пиво, Аня. У тебя, у него мячик. Да не Кто Да не убирает. Нет, осталось всего две игры. Нет, опять, опять, опять. Обещаю. Да Стараться не умеете. Да, всё, надо... Мега забив. Мега, Мега забив. Даня. Так, ты, ты Тут забив, забив. Полный забив. Нет, Даня улетел в рай. Нечевидно. Я Кто следующий умрет? Без Я на... надеюсь, что мы все. Чугун. Убедного Олега. Очень мало хп. Они не нападают вдвоем и не могут его выиграть. И Олег трагически умер. Нам очень жалко. И Тедди тоже умирает. Трагически. Кольце это лом. Да, Последняя игра. Какая последняя игра? Нужно 15 игр сделать, чтобы один человек выиграл. Ну ладно, да. А здесь 15 раз выиграет. Тут забив, помню. Да нет. О, да нет, ура, Олег, Олег Иди недалеко от него. Не И Олег выигрывает. Ура. И, Олег Олег о, И Олег а, о, Да -мо! Опять, опять забой. Без Ой, задерж. Это долбанный забор, ненавижу его. Тут полный забит. Да не пойдем тебе, пойдем Даня, Даня, Даня, бедного Даню, пса убивает. Опять его Кобербулек. Это забить Тедди, пусть. Против... Сейчас Олега зарежут или Даня зарежет. Да. Кого-то зарежет или Костя зарежут. Даня, Даня, не Даня, не Даня, да ее моё. Дани, Дани, Дани. Давай, Дани, давай, давай, Даня, давай. давай не первый балт твой, твой. твой, первый бал твой. Ну, ну, я я ж ж Лен. Лен. ладно. видео так Мне кажется, у меня после этого видео закончится нет. все нервы. И тут И опять забив нет. на облака. О, Реально, у меня после этого видео не останется нерв. Олег красный. Теперь Костя красный. Кто упал? Теперь кто? Лидия, опять с Федерикой Костей выиграть. Нет? Нет. Теперь Даня да, красный. Да, да. Давайте Даня додевал. Теперь Костя красный. Да. Тедди красный, Шук. Опять Костя красный. Нет, теперь Тедди красный. Теперь это Костя, Костя. Теперь Костя красный. А, как? А. Вот там а, просто. Не он, не эту не ныщу, не не он эту нычку юзает. Он эту нычку. Как он это делает? Это судьба. Да нет. <смех> У меня осталось еще два балла. Мне два балла я победил. И сейчас там будет забив, да? это, это что? Забиф. Это что? Ой, моя любимая игра. Это okay. забив какой-то там. эту игру, я не знаю, что делать надо. Это забив. <смех> Полный забив. Где надо стоять на одном месте, а, да? А, все, я понял. Что, что это за? Забив. Это девушка, кошка виновата в этом забеге. Прыгай! Меня умирает трагически. Прыгай! Тыди, прыгай, прыгай, прыгай! Выживет да, ли бедный? Да, не умирает трагически. Люди а -а -а. выигрывают. Эти выигрывают. Эти так тыди уже выигрывал. Но да погоди, я выигрываю, у меня даже баллов больше. Ой, утопись. теперь надо кости утопить. Тут забив, Да Даня, бедного, как всегда. Ничего нового. Олега тоже топит. Да, вы! Утки, настоящая утка. Олега люблю Олега. Потом, вот сзади Тедди сталкивает... Теперь они двоем пытаются утопить бедного Костю. Ну утопят ли они его? Мне кажется, сейчас Даня выиграет. Вас не смешает, что Даня сейчас выиграет? Почему они... У вас там забив? Я не это нечестно. У Костя, а у Костя, у Костя. Даня, давай. Даня, давай. Даня, давай. Мы верим в забифтую. А где ты? Люди, у Кости нет рик а, где а я не знаю, что да? Да! Вот он, он и не, не Я, я не под, не под водой. Люди, я все это время под водой И тут забив. Забив Дани против Кости. Даня живой, у него очень хп мало. Дани, Дани, Дани давай. Даня, давай. Даня, правда. происходит забив. Да Даня, он копили на... все. И Дани, все. Это конец, Дани. Не, И... И... Нет. Костя бегал. Последний балл. И сейчас там будет забив, да? <сёк> нет, а нет, нет. ну все, он, он выиграл, <сёк> он выиграл с Ладно, Готовь. дам шанс. Давай, давай, Даня, Даня давай, это супер паркурист. Олег бежит, но он забивает. Дал шанс, как, и, как он ему много шансов <сёк> дал? <сёк> Эх, он так, так смотрел, не понимаешь, где наступать на плиты или не на наступать на плиты. Наступать надо. Наступает просто смотрит на бедного Тедди который взорвался в конце самым он думает Олег и Олег ура как Тедди взорвался в конце это просто у меня практически я уже практически косты догнал о бросься под поезд да да тут надо нажимать на рельс тут лучше под поезд бросаться умереть принять свою судьбу Иди, давай! Иди, переехала вагонеткой, а покуси ничего. Я просто говорю... дай, на мешал. просто нет, нет, буря. На этом <Не споед né>?